Я просто устала! Я не понимаю! Я просто хочу отпустить! Как папа ругается ай яй яй яй А как мама ругается Это кто сделал? А ну иди сюда! Эй, а что ты попросила у Деда Мороза? Эм, ничего... Это как это так? Да нафиг нужны эти подарки! Я лучше целый год баловаться буду! Что? А кто-то влюбился! Да сейчас! Просто Венди крутая, по-моему! Я же не лежу ночью без сна все время думая о ней. Я просыпаюсь утром, без нее так просто. Ну и почему ты все такая в Ой-ой! Кажется, ты забыл подписаться. И лайк не поставил. Ты че, ку-ку? я А мы любим мед А мне повезет С тобой мне повезет Вот полоски три два раза. Это наш дворовый час Из-за цвета ананас Были такие моменты в жизни, когда ты просто не знала, что сказать? Были. У школьной доски с 1 по девятый класса. Я тогда ты пчела, я пчела. Мы любим мед, а мне повезет. С тобой мне повезет, ты пчела. В последнее время поправился. О, стих. У меня растет живот. Может кто-то в нем живет? Может кто-то много жрет. О, какой ты грубиец, Паш. Селена, сегодня будем представить вот этот слайд. Вот, смотрите, еще временно сделаем розу. Примерно будем это. Вперед, папа, вновь, делаем и